Хотя пока погода не балует стабильными солнечными днями, любители поплавать могут быть уверены, что смогут безопасно и весело открыть новый купательный сезон на водоемах Даугупилса. 25 мая специалисты Управления коммунального хозяйства совместно с представителями научного института БИОР взяли пробы воды в 12 местах купания. Результаты этой проверки станут известны в ближайшие дни. Всего в Дагупилсе имеется три официальных места для публичного купания. Это центральный пляж озера Большие стропы, стропу Вилнес и озеро Шуню. Но кроме этого, самоуправление ежемесячно проверяет качество воды и в других местах местах отдыха. На Ругельском котловане, Губище, озере Малые стропы, озере Плотичку, Зырьгу, водоеме на Эспланаде, Параховке, Озерах стропок и Большой карту. В настоящий момент уже проведена проверка кабинок, столов и прочих пляжных элементов, необходимых для летних забав воды. К внимательному патрулированию озера Большие стропы с 15 мая уже приступили спасатели полиции и самоправления. Некоторые неотъемлемые атрибуты пляжного отдыха, однако, пока еще отсутствуют. Традиционные синие флаги еще в пути в Даугупилс, но вскоре точно будет развиваться над озером Большие стропы. Приятный сюрприз ожидает и поклонников озера Стропака, куда примерно через неделю должны поставить понтон для удобного входа в воду, который дополнен благоустроенную зону песчаного пляжа. Специалисты напоминают, что качество воды, а следовательно и купания, во многом зависит от действий самих людей. Это в особенности касается выгула, а тем более купания собак, что категорически запрещено на общественных пляжах Даугупелса. Согласно информации Инспекции здравоохранения Латвии, вирус COVID-19 не распространяется в открытой водной среде, поэтому купаться в общественных местах отдыха можно совершенно безопасно. Однако это не исключает необходимости соблюдать дистанцию на пляже, у раздевалок, на детских площадках и в прочих местах. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.